Всем доброй ночи. Дорогие друзья, в мире есть люди, которые добиваются успехов благодаря своему труду, таланту, трудолюбию, смекалке. Есть люди, которые много работают, много трудятся, но у них не получается ничего или получается так себе. Есть в мире люди, которые не стремятся особо ни к чему, но которые держатся, кому-то помогают друзья, кому-то родные, как-то выживают. Есть те, у кого перекрыта эта удача. А есть такие люди, за которыми удача ходит по пятам. Просто фарт ходит с ними по пятам, то есть за ними. Вот липнет к ним удача, и во всем у них получается, во всем везет. Вот есть такие люди, например, вы иногда удивленно, если такой человек среди ваших друзей говорите: слушай, ну как возможно, ну никого не принимали, а тебя приняли. И этот человек привык, что он фартовый. Он именно фартовый от слова фортуна, да, любимчик судьбы. И он удивленно где-то даже виновато может сказать, ну, я даже не знаю, ну, так получается. И, как правило, это люди хорошие. Они юморные, душа компании. Фортуна, хотя и с повязкой помогает всем, кто просит, то есть невзирая на положение в обществе и прочее. Но в любом случае, в этом случае она... Не просто так помогает этому человеку. Вот она фартовая, и все тут. Вот пойдет она к врачу, попадет под какую-то программу, которая лечит бесплатно. Пойдет по какой-то дороге, найдет 100 долларов. Идет куда-то, ей нужна какая-то помощь, там ребенка куда-то устроить, да, предположим, на в какое-то учреждение, которое очень дорогое. И попадет такой момент, когда директор школы, вот просто вот недобор, и она согласна сейчас взять детей. И вот ее ребенок там последний в списке, и она возьмет ее. Во всем и всегда. Приехала в чужой город познакомиться с человеком, у которого есть дом, который там, может, готов просто отдать, пусть живут, лишь бы там смотрели за этим домом найдет работу везде и всюду, шубу уступят по полцены, то есть за полцены, извиняюсь, потому что им нужно срочно продать, и она прям как раз вот в этот момент она и зайдет. Еще пять минут и другая женщина бы купила, и во всем человеку везет. И вот как сделать так, чтобы у вас такое случилось, чтобы вам стало вести во всем? Постоянно призывать фарт. Ну, вместе с другими работами, естественно. Но этот э, заговор, он сильный. И он очень действенный. Итак, когда вы идете куда-нибудь для того, чтобы... Ну, для какой-то там работы, для какого-то важного дела. Перед тем, как выйти... Из дома начитайте на четыре стороны света, то есть по одному разу. Или если вы уже вышли из дома, в машине сидя, можете читать четыре раза, но не поворачиваясь на каждую сторону света. На работе. Но это для тех случаев, когда у вас важное дело. Призыв клиентов, призыв там денег, немножко другой. Можно, конечно, читать, и в этом случае поможет. Но лучше, если каждая отдельная работа, отдельная просьба будет именно целенаправленной. Здесь для того, чтобы вы были удачливы, пробивной. Вот вы поехали сдать экзамен. Все провалились, не смогли, а вы сдали. Может еще какой-нибудь человек, но вы в списке тех, кто сдал. Да, вот пришли какой-то там музей, хотите зайти, а у вас там денег нет. Они говорят, а заходите, у нас сегодня день открытых дверей <laughs> и так далее. И такое бывает, до смешного доходит, когда люди просто идут, они там, чтобы пиццу купить, вот они пиццу купили, им еще и что-то еще дали, и кофе дали. Я знала одного такого человека, который сказал, вот посреди ночи встал и так захотел пиццу. И думаю, пока закажу, пока приедет, да ну его, к утру прям я и так усну. И тут в дверь стучат, он спрашивает, кто. Он говорит, мы вам пиццу привезли. Он говорит, я вообще-то не заказывал, я не знаю, вот ваша квартира. Но впустил, но взял. Через некоторое время, значит, с своим встречается, говорит, слушай, Посреди ночи привезли пиццу. Я вообще не могу понять. Я говорю, не заказывала. Он говорит, это мою пиццу тебе привезли. Потом они поняли, что они перепутали. И мне тоже привезли через полчаса другую. Так что приятного аппетита. Понимаете? Вот до такой степени, до таких курьезных моментов доходит фортовость людей. Удачливых людей. Так вот, я вам объяснила вначале, как нужно читать. И... Естественно, заговор. Фарт, фарт, иди за мной. По пятам, куда я пойду? Везде за мной иди, рядом стой. Всюду меня найди. Все двери судьбы предо мной открой. Всех предо мной склони. Каждого мне подчини. Пусть мне во всем везет. Каждый мою просьбу исполнит, что попрошу, все получу. Удача со мною в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, все на себя возьм... возьмут мою заботу. Каждый мне поможет, и каждый мой каприз исполнится. Как я скажу, так и будет. Фарт, фарт, иди за мной по пятам. Будь рядом, не отставай. Все, что хочу, тут же мне подавай. Заклято. Еще раз. Фарт, фарт, иди за мной по пятам. Куда я пойду? Везде за мной иди. Рядом стой, всюду меня найди. Все двери судьбы предо мной открой.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 Будь рядом, не отставай. Все, что хочу, тут же мне подавай заклято. И так далее. Читать четыре раза. Перед выходом из дома я уже объяснила, каким образом. А если вы уже вне дома, можете просто сидя где-нибудь для себя, уединиться и прочитать. И все у вас получится. Со временем вы заметите, как. Судьба начнет вам дарить удачу из ниоткуда. Всем удачи!